Всем привет! Дети подобрали щенка, который жалобно скулил возле входной двери. Забрали его, обогрели, накормили. В связи с тем, что заняты на работе, нам прошло несколько дней, то быть вместе с ним. Сейчас мы вам покажем, как его встречал Дерек и что было дальше. А у нас пришел новый гость. Дети подобрали щеночка. Как, как его зовут, малыш? Найда. Найда. Найда? пришла к нам. Сейчас мы ей прогнали. Запуски. Найда. ты что у нас будет сегодня балдец? Малыш. Ты бин пришел. Они этот самый, Ну есть А ну ставь. А, это. девочка, да? Девочка. Тебе у это пришло? Ой, да она -да, пошла. В общем, у нас уже тут лист еще три. Найда. Найда, привет, моя хорошая. Бера, а кто тебе в гости пришел? Ага, тебе больше бим, да? Тебе больше бим. Да. Всего, наверное, отельная... ну, не бойся, а -а -а. ну, Смотри, какая она любознательная. Правильно, везде нас оправится. Как целый день провела с Дэш. Ага, у вас тут банда уже, да? У вас тут уже что, что делать? <со>... Что тебе я не обижал, малыш. Тихонько. Ты... Ты, же... Ты, же... Ты, же... Ты целый день давала о стране угля. Хоть мелко а зубки какие. Да, и месяц два, наверное. Как бритвочки. Иди сюда! Скори! Что же у тебя папка мавка? Вот это спаниель что ли? Что у тебя во рту? А ну, брось. Иди сюда! Дай раз. Это похоже он спер ее Значит, сегодня ей, маленькой, принесли вкусняшку Жалко, Люда это не сняла Дерек, как увидел. Ну что, пришлось ему дать. Ну вот, получил свое, пошел, забрал. Маленькой. И сложил в кучку у себя под контролем. И что было дальше? Он поделился с ней или нет? Конечно, нет. Я забрала Да, значит, мама забрала у Дыры назад и поделилась. Так, найда. Давай ты как-то. У тебя шустрые зубы, мне уж больно. Я понимаю, что ты выспалась и теперь хочешь играться Это, это Девика, а ее он спрятал. Он а. Во рту держит. Ну, дай ему ее, его. Дай, он не берет, он ее. А, он, не, ей он... дай его. Да, она большой, она не справится. А Маленькое он забрал тоже. Yeah. Ты забрал на это ухо? Вон держится, как партизан. И молчишь теперь? Ты из вредности или что? Yeah, а yeah. что ты делаешь такое загадочное лицо? Вроде ты тут вообще не про дела. Забрал. Yeah. Вон yeah, держит во рту. Спрятал, да. Вон в во рту. Yeah. Yeah партизан Отдай ухо ребенку а, я... что, Забрали твое ухо Сейчас тебе малка что-то Косточка Один косточку полворот твой полугорот набил, Отдай! Отдай! <đangsund> и не жуешь! Посмотри, схватило, лишь бы никому не давать. Да. Ах ты, мужик! У тебя там они безопаснее, да, там оно будет как бы... В надежном, надежном месте спрятана, да? Как да, все ты не про делах, я вижу. Я вижу. Тут просто мимо проходил, а тебе какие-то вопросы задают глупые. А на между прочим, точит вкусную косточку. Ну, такая вкусная косточка, посаты точит косточку. Ну конечно Дим еще собраться. На кухне у холодильника все как положено. Старшую, очень младшую. Я так понял, Дырку она за один день надоедает, как пареная репа. Он уже не знает, куда от нее деваться С нашей гости.